А, вам выйти или выехать? Выехать. Выехать. Это а, право, это переклестка. Я уже оттуда приехала. А. после затяжной реконструкции открыли, правда, пока немножко в усеченном режиме улицу Татищева. И на первый взгляд все очень здорово и вообще внушает. Много полос, велодорожки, газоны, в общем, все как любят так называемые урбанисты. Но если прислушаться к местным жителям, то окажется, что не все так радушно. Рассказывай, как вы выезжали до этого, и в чем проблема сейчас? Конечно, выезжали все просто. Мы прямо выехал, да? направо повернул, доехал до Мельникова, угу. и в любое направление ты уехал, куда тебе надо. Вот. Заезжал, соответственно, точно так же. Потому что Татичева была вместе. Да? Даже в процессе стройки да, был построен поворот. Значит, когда когда рельса не было, да? там спокойно все поезжали, разворачивались, заезжали в двор проблем нет, все счастливы, все довольны. Сейчас мы можем заехать только со стороны Ленина, потому что разворот не готов. Ну, я не знаю, вот он в таком состоянии, наверное, недели полторы уже как. Что говорят строителя? Слушай, ну я с ними разговаривал, он говорит, ну мы не знаем, нам как бы ЦУ не дано было, когда это сделать. Так, и получается по Ленина, это тебе надо проехать. Один перекресток так, потом там тоже прямо и направо Ну там, отдел. да, что у нас с Репина на, там еще Ленина, наверное, да, налево поворот запрещен, что с Московской, на а -а -а. Ленина левый поворот запрещен. То есть, нет, ну по правилам, или доехать до Хрикова, или доехать там через Пестеровский. Перевод. И то вернуться до да. Полчаса. Ну, когда у нас идут пробки, да, я думаю, что, может быть, даже минут 40-50. Сейчас немножко постояли, буквально там даже 5 минут не прошло, мы увидели здесь уже маленькую пробочку. Сейчас вот нас просто здесь выпаркало его дворе, и вот здесь все вот на этом вот повороте. Но я не представляю, что здесь будет вариться зимой, конечно. Ага. Потому что раньше была парковка очень большая с этой стороны дома. А было два парковочных кармана с той стороны дома. Ну, здесь ты видишь. А сейчас просто бульвар. Здесь бульвар, да. Победивший урбанизм. Почему не сделать парковочные карманы? Мне непонятно. Ну да, особенно если учесть, что здесь уже сейчас какой-то бизнес есть, а со временем, наверное, будет еще больше. Кафешки или кафешки? Как, кафешки, не кафешки, магазинчики. Как долго это все в целом продолжается? Вот прям с момента начала стройки или попозже? Ну тут периодически то закрывалось, то открывалось. Мы там 4 дня не могли заехать домой вообще, в принципе. То есть. Не, Ладно, мы, да, скорые там, пожарники, Гургаз. Ну, посмотри, да, да. люки красивые какие, и Кат, и Еринбург. Не, ну, стоило люки... потерпеть для этого. Люки-то... Не, нам нравится. Моя жена-пешеход просто в восторге, да, через две минуты, ты в центре. Видимо, здесь не будет парковок. Зато будут велодорожки. Да. Зачем тебе машина, если есть велодорожка? Когда у тебя двое детей нужно развести по садикам, одна занимает спортивной гимнастикой, когда вот такой рюкзак оборудование ищет. Мы ну, поставили с мамой по детскому креслу на велосипед. И, и поехали, минус 30 поехал привезти детей. Слушай, ну тебе все урбанисты расскажут, что это нормально. Конечно, все так делают. Не, не, вопрос, ребята, вы как бы делаете, что хотите, ну, да? Смотришь, как бы? Человек едет и счастлив. Я нет, я рад за них, что у них есть велодорожка. То есть я, видимо, сейчас тоже прикуплю велосипед и буду ездить в велосипеде. Вот я к пешеходу, где комфортнее идти? Там. Там? Там. А не здесь? Нет. Не, ну понятно, что не в таком. А если бы здесь сделали татуар хороший? Не, ну если бы сделали, конечно, здесь. Деревья. Хотя, слушай, в деревьях маньяки иногда сидят. Да, там Сташ. машины быстро ездят. И ты подальше от дороги. От пыли. Меня это дальше по ходу движения очень удивило в свое время. Там пешеходная часть она практически вплотную проезжей нелогично а парковка левее получается еще так я бы их местами например применял чтобы рядом с проезжей частью парковались машины а ты шел где-то ну хотя бы там не знаю в 10 метрах выброса почему бы не сделать было здесь тротуар хороший да белодорожку вот здесь вот у тебя еще остается место на еще одну полосу количество как минимум полоса или как энное количество паркингов ну да ну видишь, я думаю, что как предполагают авторы проекта, типа все машины под землю, а идите пешком. Это актуально, да, вот не ну, для нас, там актуально даже вот ну, для этих домов. Так вот, они типа все машины отсюда убирают, ходите пешком, ездите на велосипедах, паркуйтесь под землю. Я с этим в Праге сталкивался, но там исторический центр, все очень тесно, и есть какое-то количество выдается резидентных разрешений для местных чтобы ставили машину а все остальное за деньги естественно ночь стоит что-то в районе 30 евро <свистит> дофига <свистит> как бы здесь также будет. кстати вот я не вижу нигде хваленных ливневок каждый год мы не а, тут тонем, сопротивляемся <свистит> ругаемся что надо ливневку строить. ливневки тут делали, делали? это точно? могу сказать точно потому что тут у нас было как приехала одна контора раскопала положила закопала Через полчаса приезжает другая команда, здесь, здесь же раскопала что-то там доложила, закопала, то есть это ну а потом трубу прорвала и приехали третьи. Ну здесь не прорвало еще, все впереди. Вот разворот, да? Вот разворот, да? Ну да, тут все такое ничего не валялся, конечно. Самое страшное, что он, по-моему, не собирается тут валяться. Слушай, ну я надеюсь, что к октябрю, когда сдавать дорогу буду, все-таки это сделаю. Нет, ну понятно, что когда-то это сделаю, да, но просто у нас, ну, лейт мотив стройки, да, это, это когда-то. Это ребята потерпите, это ребята все будет. А почему не сделать для удобства местных граждан это сейчас? Причем я понимаю, что это ну, реально, это работа там, ну, трех-четырех дней. да, -да. Вот, и не, не сделать это вот... Для жителей тут ну, четырех домов, двух детских садов не сделать сейчас.